С вами маки антон чалей когда я делал прошлый ролик эпичных комментариев о pokemon go я наткнулся просто на нереальное видео пожалуй это самый трешовый ролик о pokemon go на русском ютубе просто 80 й левел треша в комментариях под этим роликом творилось тоже что-то вообще невообразимое и я взял самый эпичный из них чтобы показать вам первый комментарий Неполноценный даун. Это вообще как? Это смесь обычного человека и дауна? Вселенная неполноценных даунов. Чтобы поднять на высокий уровень экономику страны, жопа! Нужно увеличить импортозамещение. В частности, производство своих покемонов. Второй комментарий. Мир сошел с ума с этим Пикачу. А я уже давно говорил, что это тайный заговор масонов. Третий комментарий. Прикольно, совершенно обычный комментарий, но обратите на них, ставший хачом. А какие? Что с вами? На меня напал и укусил хач. Я уже всем сердцем чувствую, что я начинаю любить горы и заниженные приоры. Day Где мои макасины Четвертый комментарий. Red21, сними видос, как ты играешь в чат рулетку, пожже! Играть в чат рулетку? Или поиграть в чат рулетку? А так вообще можно? В рот, так как а? Пятый комментарий. Мне нужен майонез с Кика. Зачем? Я решил спросить у Ютуба, что же такое майонез Снел кика. Так, майонез Снейлки. <с... с>... <с>... Ага, ясно. Спасибо, Ютуб. Шестой комментарий. Владимир Путин пишет. Даже я смеялся. Вот это достижение, вот это добился успеха, парень. Пацан к успех ушел. Седьмой комментарий. Как это смотреть? Конечно же, спрошу в комментариях. Восьмой комментарий. Подумал сначала, ни себе, Эльдар Бродвей разжирел, а оказалось, что это не он. Сходство просто 80-й левел. Девятый комментарий. Да, актерского таланта, пацану, не занимать. Извините, вы не дадите в долг актерское мастерство. Да, конечно. Но не забудь завтра вернуть его обратно, а то я буду в печали. Десятый комментарий. А если засунуть телефон в человека, можно ли там найти покемона? Одиннадцатый комментарий. Не усики, а пропуск в трусики. Сразу видно, что настоящий самец говорит. Двенадцатый комментарий. Такой тонкий юмор, ну прям нано-юмор. Нано-юмор. Юмор для ценителей. Это вам не аншлаг. Тринадцатый комментарий. Редкостное говно. Элитный магазин. А чем же ваше говно отличается от другого говна? Это определенный сорт редкостного говна. Вот понюхайте, какой крепкий и незабываемый аромат. Вот это действительно шикарно. Шикарно. Четырнадцатый комментарий. Поплыли мозги у народа. Давай, до свидания. Кто еще не видел этот ролик, можете посмотреть по ссылке в описании. Шок 80-го левела вам обеспечен. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку посмотреть все видео подряд. Сверху это влог фокусника, мой канал о фокусах. Снизу это геймвлог, там плейлист о играх, там очень много их. С этой стороны, вы можете нажать на кнопочку подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк и написать внизу какой-нибудь комментарий. Самый интересный из них попадает сюда. Всем пока!